Всем привет, дорогие друзья! Вы смотрите канал Apple Finder и я его ведущий Артем. Компания Apple бомбит нас с вами обновлениями iOS 13 в последнее время. Сначала релиз iOS 13.1, а в минувшую пятницу выпустили до кучи iOS 13.1.1. Обновление не содержит нововведений. Это патч системы, который направлен исключительно на исправление критических ошибок. Первое, исправили ошибку с увеличенным энергопотреблением заряда аккумулятора. Второе, исправили критический баг безопасности, связанный с использованием сторонних клавиатур в системе. Третье. Исправлена медленная синхронизация стандартного приложения напоминания между устройствами с одним Apple ID по iCloud. 4. Исправлена ошибка, при которой возникали отказы iTunes в восстановлении новых iPhone из резервных копий. Пятое Исправлена неприятность серии, из-за которой ассистент некорректно взаимодействовал с пользователями новых iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max. Размер обновления составляет от 150 до 450 Мб в зависимости от модели устройства. Если вам понравилось видео, то обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому ролику, а также поделитесь им со своими друзьями в социальных сетях. До скорых встреч, пока-пока!